Yes. Yes. Так, понятно, ну что... понятно. <смех> да, да, да. Всех предупредила о том, что идет запись, все как положено. Так, ну что, друзья, мы сегодня с вами встретились на нашей традиционной встрече по понедельникам. Вот И благодаря розыгрышу, я так полагаю, у нас сегодня собралось достаточное количество для того, чтобы пообщаться. Вот. огромная благодарность, особая благодарность тем, кто пришел не для того, чтобы что-то выиграть, а просто так. Да-да. <свист> <свист> <свист> <свист> вот. итак, сегодня у нас с вами розыгрыш по итогам дело первых дней. А для тех, кто участвует в розыгрыше, у меня... Двойная особая благодарность, потому что вы сделали то, что нужно сделать предпринимателю сетевого бизнеса в, самом начале бизнеса в самом начале месяца. Вы открыли свой месяц, сделали минимальный личный оборот, даже чуть больше, и тем самым открыли денежный поток. если мы говорим про какие-то исторические вещи. Таня, если не сложно, микрофончик выключай, пожалуйста, просто у тебя этот микрофон чувствительный, он шуршит. Хорошо, вроде Нет. бы выключено, Это там наушниках, все понятно. понятно. Ага, да-да-да, вот, открыли месяц, то есть купеческий приняли участие в купеческом марафоне, как бы вот этот весь закон мы с вами запустили. И сегодня мы проводим розыгрыш для тех, кто это сделал. А вас всего-навсего 4 человека. 4 человека. То есть шанс выиграть приз 25%. Ни в одной Подарки, лотерее... всем. А? Подарки всем. Подарки всем. Подарки всем. Подарки. Подарки все равно один Шансов 25%. Ни в одной лотереи такого шанса нет. А в этой нашей есть. Вот сегодня мы как уже вот подсказали разыгрываем 50 миллилитров пятый номер. Вот сейчас я включу демонстрацию экрана. у нас сегодня первый номер. Первый номер. Вот, вот кто-то в меня столько усбил. Мы сегодня первый номер разыгрываем. У нас больше нету пятых номеров. А пятых нет уже? А должны нет. были пятый разыгрывать? Нет, пятый номер был в прошлом месяце. В этом месяце а -а -а -а. первый. Пятый номер разыграли в прошлом <с. месяце. Да, это я виновата. Ну, Валентина, да. Ну, первый номер. Первый, не менее. первый тоже отличный. Первый вообще шикарный номер, особенно на лето. Это вообще прелесть. Так, я, а вот демонстрация экрана нашла. Демонстрация экрана. Сейчас я вам ее включу, чтобы вы могли за всем этим наблюдать. Так, поделиться. Вот. Что вы видите на экране? Скажите мне, пожалуйста. Ноль. Отлично. Вы видите генератор случайных чисел, да? А вот наш список. Список видите? Mm -hmm. Видим. Отлично. Итак, у нас поскольку список небольшой, можно даже всех перечислить тех, кто у нас сегодня участвует. Под первым номером у нас идет Эльмира Кельченбаева. Эльмира, привет. Дальше. Под вторым номером идет Галина Жукова. Галина, тоже привет. По третьим номерам идет Валентина Чменькова. Валентина, вам пламенный привет, чтобы вы там согрелись. Четвертый номер Элла Тураева. Элла, привет твоему саду. Раз ты у нас сегодня в саду. Так, ну что, вот четыре номера. Элла, А? Элла есть в участниках. Да, да, да, да, она есть, и она в саду ясно. Yeah, yes. Она уже все рассказала, где она, что она, как она. Так, захожу в генератор случайных чисел. Нам нужно с вами здесь выставить от единички до четырех. Нам нужно одно число. Так, и вот я нажимаю. Давайте там шаманте, зажимайте кулачки, и все как положено. Потому что я нажимаю. Ого! Ну что, Элла? Кто там Ура! говорит? Ура! Поздравляю! Там у тебя группа поддержки, я так понимаю, да? да. да. да. Показывай да. себя вместе с огородом. Давай, показывай. Ага. Мы в эфире нет? нет? Да, в эфире, в эфире. Да? да в эфире. А, нет, я, я без камеры. Мы с соседкой? Отлично. Спасибо, мы рады, что мы выиграли. Оказывается, вдвоем шаманить-то оно как-то эффективнее да. получается. Все. Ну все, Элла, поздравляю тебя с выигрышем. Так Добрый. что а теперь Спасибо, все будут, очень продолжать, будут продолжать говорить, что Элла опять выигрывает, опять она выиграла. Да, да, да. Очередной приз. Я шаманила, девчонки. Шаманил. Ну все, будешь рассказывать, как там шамане я думаю, что многим это будет тоже интересно. Нет, это секрет, это секрет. Это секрет. Не расскажу, Мы вдвоем шаманили по Ну молодцы, хорошо. Ну что, поздравляю с выигрышем, 50 мл первый номер, всех остальных поздравляю с участием. Вот видишь, я прям... Все, эмоции переполняют. А, к вам, вам напоминаю, что вы точно с этими же набранными баллами можете принять участие в розыгрыше в нашем ежемесячном. Трех призов по 2000 рублей. А, нужно для этого вписаться в чате а, на розыгрыше. Не забудьте, пожалуйста, да? для того, чтобы еще раз а, испытать удачу. Ну, а, правила вы знаете. Чем больше у вас личный оборот, тем больше шансов у вас на выигрыш. Соответственно, тем больше вероятность, что вы еще выиграете. вот Так что вот так вот. И на этой позитивной такой ноте, да, позитивной ноте, я хочу закончить нашу историю с этим розыгрышем по результатам июня месяца по купеческому марафону. И э, хотела просто вам сказать там какие-то пару новостей, которые есть, да, рассказать вам пару новостей. И вообще, может быть, есть какие-то важные темы, о которых тоже хотела бы поговорить, можем тоже сегодня затронуть. А, ну, всех, наверное, волнует вопрос по поводу, когда же будет поступление, когда у нас будет возможность купить то, чего мы какое-то время лишены, да, каких-то ходовых позиций. Вот, могу сказать, что мы ожидаем поступления после 20 июня, вот, то есть совсем скоро, если все пойдет по плану, если все будет нормально. Еще раз хочу здесь оговориться, в наше время, в наших условиях очень сложно как-то прям стопроцентно что-то гарантировать, я думаю, понимаете, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо и все получится так, как запланировано. Вот. После 20-го мы ждем поступления. В этом поступлении мы ждем, во-первых, то, чего нет, ходовые позиции, того же пятого номера, который нет, да, то есть 20 многих ходовых тоже уже нет. И мы ждем два новых аромата, новых аромата в объеме 50 мл парфюм «Вода», это будут ароматы из новой коллекции Colors. Про них мы в течение недели напишем, какие придут два аромата, чтобы мы уже начали с ними знакомиться. И еще у нас придет средство для ухода за ногами. Подробности пока не знаю, как только будет более подробная информация, тоже всю информацию вам дадим. То есть вот три таких новиночки мы ждем. Вот, это что касается ближайшего поступления. Какие еще у нас есть новости? Есть еще одна новость: что этот наш с вами розыгрыш по купеческому марафону он будет финальным. Не знаю, совсем финальным, может быть, когда-нибудь мы его возобновим. Все зависит от нас с вами, да. Но поскольку в этом в июне месяце участие принято всего 4 человека, но ну, я так подумала, что большинству это неинтересно. Поэтому сделаем паузу, не знаю, сколько она продлится. И здесь я хочу сделать акцент, наверное, о на том, что То есть нам нужно с вами в нашу работу, в наш бизнес добавлять больше сознательности. И выполнять какие-то действия не потому, что за это можно выиграть флакон, да, а отдавать себе отчет, зачем я это делаю. В этом гораздо больше ценности, это гораздо более эффективнее, и поэтому наш с вами купеческий марафон будет продолжаться, несмотря на это. Мы будем продолжать открывать месяц да, в июле, в августе и так далее, а также выкладывать скрины в чат с одной лишь разницей что э, не будет розыгрыша, никакого розыгрыша за это действие. Вот. И э, посмотрим, как говорится, поглядим. Если то есть, приняли вы это правило в свою жизнь или нет, или это просто вот для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Потому что, вот на мой взгляд, участие в розыгрыше, участие в каких-то вот таких вот поощряющих мероприятиях, это скорее большая история для новых консультантов, для новичков, которые, для которых нужно каким-то каким образом направлять. Да? То есть а, а, расставлять акценты, что имеет смысл делать для того, чтобы получать результат. И а, для того, чтобы подсветить какие-то действия, мы где-то можем розыгрыш провести, где-то можем еще что-то сделать, да, для того, чтобы на это обратить внимание. Но если мы говорим про тех, кто в бизнесе серьезно и а, как, не первый день, условно говоря, то для таких людей на первое место выходит осознанность. Осознанное понимание того, что я делаю, для чего я это делаю, и это помогает нам еще раз более глубоко посмотреть на наши действия и осознать их смысл. Вот, это пример, знаете как, когда мы принимаем какое-то решение о какой-то покупке. Мы можем долго рассуждать, мы можем долго думать, то есть взвешивать плюсы и минусы, но настоящее решение, вот реальное решение мы принимаем в тот момент, когда нам за это нужно заплатить. Вот когда нам нужно за что-то заплатить, мы начинаем взвешивать совсем по-другому, мы начинаем думать, а на самом деле мне это надо. Да? То есть, когда мне нужно расстаться со своими какими-то ресурсами, я начинаю думать. А нужно ли это мне? Стоит ли оно того? И так далее. То есть вот тогда наше решение становится осознанным. И вот именно вот эта осознанность, я хочу ее больше привнести в наши отношения, в наше дело, в наш бизнес, в, наш, в понимание каждого из нас, бизнеса, которым мы занимаемся. Вот как вам такая новость? Ну, принимаем как? Принимаем. <свят> а что остальные молчат? Остальные? Валентина, Эльмира, Элла, Галина. Алсу. Что скажешь? Все правильно? Все правильно, поддерживай. Иди на поддерживай. А, Эльмира вернулась. Ну, я тоже согласна. Просто, например... Что-то в этот раз, правда, купеческий как бы этот закон никто не захотел выполнять. Сразу думаю, дай-ка покажу пример. Угу. Что я уже сделала. Может быть, кто-то подключится, долго висело висела в чате. Вот. А так, думаю, мне ну, вот, тоже приз, как бы ну, выиграю, выиграю, как бы. Ну, угу. Не ради примера. Да, угу. ради примера. Ну, что, что то мало нас было. Ну, Валентина вовлеклась. Ну да, Валентина. <смех> Валентина вывлеклась. А девушка, молодец. Да. <смех> Это стимулирует. Да? Однозначно, да. <смех> вот в с июля месяца будем, будем в новом формате купеческий марафон проводить. Вот. <смех> так что вот, ну как бы такая новость. Касательно... Ну, у нас. Да, нас... Может чем... ты так... И сказала, я не, не допоняла. А, а вот тот, который в конце месяца розыгрыш, он остается? Да, остается. Я поняла. Остается. Еще одна, одна такая тема небольшая, которую я, хотела, которую я хотела бы с вами затронуть на сегодняшний день. Это тема возражения, с которым сталкиваются опять наши новички, да, начинающие консультанты. И речь о том, что встречаются с возражением дорого. Кто на сегодняшний день, это, кстати говоря, касается не только новичков, но кто из вас встречается с этим возражением, кому из вас отвечают, что это дорого. Особенно, особенно например, это может появиться с появлением, например, новых ароматов, да, то есть у которых ценник несколько отличается от наших привычных флаконов. Кто сталкивается с возражением? Все болчат, как партизаны. Если не сталкиваюсь, так скажите. Нет, я не сталкиваюсь. Я сталкиваюсь с другим возражением. еще? Подожди, у меня звонок просто прошел. Вопрос: повтори, пожалуйста. Я хотела бы сегодня затронуть тему возражения, когда клиенты говорят, что дорого. Особенно, если это, например, касается новых ароматов ноут, которые у нас появились, ценник на них несколько выше, чем на нашу номерную коллекцию. Вот. Я хотела бы немножко развернуть этот вопрос, поговорить на тему возражения дорого, как вообще с ним можно работать, как, и, наверное, самое главное, как к нему относиться. Кто с этим сталкивается? Кто сталкивается с возражением дорого? Кто Постоянно. не сталкивается, скажите, что не сталкивается. А? Постоянно. Ну часто Постоянно. Постоянно, Эльберт, да? Ну, у нас сложности в том, что в нашем маленьком городке нет вообще бутиков, абсолютно ни одного. Ага. И как это влияет на то, что у людей возникает возражение дорого? Ну, понятно, что начинают сравнивать то, что у нас есть в городе. Ага. Вот такие компании, там масс-маркет, которые всякие... Uh -huh. Uh -huh. Вот объяснять и тут же они вспоминают что где-то в другом городе в бутиках они покупали тут тот же аромат байреда и такие цены я говорю ну вот а у нас-то качество другое как вообще работаешь с возражением дорого, мир даю конечно попробовать качество спокойно реагирую возражение это обязательно твой покупатель будущего. Uh -huh. вот. Ну, потихоньку, потихоньку. Начинаю расспрашивать, почему дорого, с чем они сравнивают. Uh -huh. вот. Ну, на первом месте у меня стоит обязательно дать попробовать человек аромат. Uh -huh. После... Попробует, у него же мнение другое становится. Я говорю, вот, сравните, что вы покупали, как. Ну, всегда делаю комплимент человеку. То есть я его не принижаю, то, что, ой, да ты не разбираешься там или еще что-то, да. А я его ставлю сразу как ну, роль эксперта. Смотрите, продегустируйте, попробуйте, оцените. Мне важно ваше мнение. Uh -huh. Тут уже сами же отвечаете на свой вопрос. Uh -huh. Дорог. Uh -huh. uh -huh. Спасибо, Эльмир. Кто еще сталкивается? Или только одна Эльмира? <свят> Валентин, сталкиваетесь с возражением «дорого»? Ну, бывает. Бывает? Да, ну потом все равно возвращаются и ищут, где подешевле, а возвращаются и берут то, что дорого. <свят> <Это> <свят> а, почему? а почему? Ну, есть же даже поговорка такая «дорого да мило, дешево да гнило». Ага. Uh -huh. Все равно возвращается. Uh -huh. Спасибо, Валентина. Так, я вот экспертов поспрашиваю, Татьян. Ну вот меня резануло, дешево догнило. Но это не про Ламбре, извините. Естественно, естественно. Они пробуют из другой компании какой-нибудь, а потом говорят: нет, здесь лучше. Да, вот у меня тоже вчера общалась э, с нашей, ну, консультант, девушка, она говорит, вот у меня, она работает, ну, в таком довольно-таки престижном месте, ну, как у нас, э, она работает э, медсестрой э, в лицевой хирургии, то есть uh -huh. очень большой, э, у них там статус, этот э, штат. и говорит, у меня стабильно брали 12 человек, всегда там она была там ароматов с собой вот а сейчас говорит у меня остались пять человек и в коллективе 40 и говорит очень много молодежи но они не берут они не пользуются парфюмом я начинаю спрашивать почему а -а -а -а -а у них могут дорогие телефоны, у них какие-то еще. Это не везде, но просто сам факт. Есть такая простойка людей, которым это в принципе не надо. Uh -huh. Она вот допустим, наша заведующая, она принципиально пользуется которой там 5-7-8 тысяч. Магазин. Uh -huh. магазинский вариант. Uh -huh. Но Есть категория людей, которые ну, берет наш продукт И вот Татьяна, она сама очень, она безумно любит, ну, гуляя, чтобы понимала человек, она безумно любит опиум по сей день. Uh -huh. То есть вот эту, ну, вот эти все самые дорогие элитные ароматы. Она говорит, по сей день я там себе от, от, немножко от, отливаю, разбавляюсь, и каплю и пользуюсь. То есть у меня флакон стоит еще с тех времен. Uh -huh. вот. И она говорит, лучше духовка в Амбре нет. Uh -huh. Ну, насчет дорого, ну, я не знаю, ну, как сказать, вот у меня последние несколько примерочных были, проводила, ну, вот, наверное, три, а, не купили, uh -huh. не потому что там, ну, не знаю, может, пока денег нет, может, чего, Вот у меня ценник 3000, хоть 20 миллилитров, хоть 50, uh -huh. вот. А, насчет э, ноты показываю сейчас, не, не все понимают, но я объясняю, что вот у нас в зеленом яблоке 35 там и, и 50 тысяч, вот эти ароматы, но причем они какие-то, они, они как мертвые, наши очень глубокие, насыщенные. Вот, конечно, в сравнении, но я хочу сказать здесь не то, что дорого, а здесь вопрос, ну, так же, как мы, а собственно, о чем эфир сегодня, да, вопрос ценности, приоритетов. Если мы рассказываем, что этот аромат дает, человек но у меня не сильно цена стала отличаться. Было 2,5, а сейчас 3, в принципе, uh -huh. на вот этих вот тех. Вот. Но как-то не знаю. Может быть, люди сейчас больше каких-то других заморочках, но обороты действительно упали в плане. Но дорого, недорого, не знаю. Может быть, и в сравнении с тем, что но я не скажу, что мы, конечно, еще живем в жутко критическое время. Угу, еще да. благодать, благодать еще, слава Богу, еще дома у всех есть, еда есть и так далее. Вот. А заказывают людей. Но вопрос все равно в ценности, в приоритетах. Если мы объясняем, если человек уже пошел на контакт, на предмет ламбре, то надо просто показать ценности и выгоду, которую он собственно, получит от этого. Ну, потому что, ну как, это, это эмоции. В наше время это очень важный фактор. Ну, во-первых, оградить себя от негативного поля всего, да, от токсичного. Это очень сложно сейчас. И плюс наполнить себя энергетикой для коррекции, вот даже в том в состоянии, в каком-то гармонии. Это очень важный фактор. Когда человек это понимает, хотя вот два человека мне говорят, да, Таня, мы приняли, интересно, у нас просто была встреча, когда мы проводили выпускной с мамочками, там супер я на этой встрече у нас Кафе раздала пригласительную, в общем-то, на, на парфюмерную примерочную uh -huh. сертификаты. И вот два человека ко мне пришли, два еще очереди стоят, но ну, не могут пока время выделить. И одна спросила, Таня, сколько ты вот нам подарила сертификат, а сколько это стоит, вот эта услуга? Ну, я говорю, тысяча. Uh -huh. То есть сам подбор сама работа, там, в принципе, выяснение. Вы хорошо, хорошо, мне понравилось, я хочу... А, ну, девчонкам, в принципе, своим сказать. Заинтересованность есть, но, возможно, скорее всего, приоритеты. Все равно личная беседа. Таня, угу. угу. да, спасибо тебе за то, что ты так это развернула, затронула еще другие какие-то аспекты. Это важно. А, ну, это важно. важно, да, я согласна абсолютно. Если мы говорим про вот это возражение, у него ведь очень много граней. Да? Да. Его можно раскрывать вообще с очень большого количества сторон. Начнем с того, что есть такая фраза, и она не лишена истины, то, что наши клиенты говорят возражения, которые у нас есть в голове. То есть по возражениям, которые клиенты нам говорят, можно отследить вообще, что у нас происходит с нашим отношением, с нашим пониманием этого вопроса. И если вам это постоянно говорят, значит, у меня что-то есть, значит, я что-то транслирую такое, да? То есть, значит, я как-то так говорю, что это воспринимается именно таким образом. То есть здесь есть поле для работы со своим отношением, с тем, что у тебя в голове, как я к этому отношусь. Как я, может быть, я тоже считаю, что это дорого, и все, и тогда э, сложно разговаривать с человеком, потому что по большому счету он подтверждает твое мнение, да, это вот с одной стороны. С другой стороны, мы всегда говорим про какие-то возражения, какие-то вопросы, как э, смотрим на это, как некие весы, да? на одной чаше весов у нас с вами э, Вся, всевозможные выгоды, качество продукта, какие-то его показатели и так далее. То есть вот это чаша выгод, назовем это так. На второй чаше у нас всегда есть цена. И если нам говорят это дорого, это значит, что на чаше выгод, на чаше качеств у нас не хватает. Нам нужно сюда что-то класть чтобы уравновесить это, да, то есть нам нужно как раз вот то, о чем Татьяна говорит, то, о чем Эльмира, то, что Валентина говорит, мы говорим о качестве, мы говорим о том, чем это отличается от того, с чем сравнивается, да, то есть мы даем, тем самым даем больше информации о нашем продукте. Если мы говорим о нашем парфюме, то это действительно так, если мы сравниваем с какими-то, парфюмами в сетевом, да, сетевого бизнеса, такими же номерными какими-то ароматами, то то, что наши ароматы звучат красивее всех, они имеют стойкость, они, они, то есть вот, сама красота звучания, она несравнима ни с чем. И это не только мое мнение, это и мнение клиентов, которые выбирают наши ароматы, все равно возвращаются, как вы говорите, да, вот, и... Ну, то есть это и говорят консультанты, которые работают с парфюмерии разных компаний. То есть это все сходятся на это. Но ну, нет, на сегодняшний день это не какая-то а, небравада, да. То есть это действительно на сегодняшний день среди номерных коллекций, коллекция Ламбре самого высокого качества. Это, это правда. Это, это, это так и есть, потому что за это проголосовало огромное количество людей, которые знакомы с этими парфюмами. Вот. Это как бы вторая сторона. Да? то есть, Если у нас мы на, на, на чашу выгод положили очень много-много-много всего, вам начнут говорить, а почему же это так дешево? Да? То есть тогда есть тоже такой прием, мы говорим о том, почему наша парфюмерия имеет такую доступную цену. Если мы говорим про номерную коллекцию, то мы говорим, что это номерная коллекция, что у нее не упаковка, то есть мы не переплачиваем за бренд и так далее, и так далее. То есть тем самым мы уравновешиваем вот эти часы, весы. И вся наша работа с возражением дешево-дорого – это всегда работа с этими весами. Либо нам нужно доложить на эту чашу и показать все преимущества нашего продукта, либо нам нужно сказать, за счет чего нам компанию удается добиться более низкой цены. Вот. И третий момент. Третий момент, на который я хочу обратить внимание в этом вопросе, это когда человек говорит дорого, он может иметь совершенно разные вещи. Да? То есть у него в, в, в эту фразу может быть вложен совершенно разный смысл. Дорого может означать, что я хочу с тобой поторговаться. Да? вот Самый банальный такой вариант. Я просто хочу у тебя, у тебя немножко сбить цену. Мне, в принципе, нравится, но я хочу с тобой поторговаться и получить какую-то более интересную цену. Это, это одна история. И с, то есть, если мы видим этот случай, то, соответственно, с, с ним одна тактика работы. Да? То есть это, это первый вариант. Второй вариант, когда человек говорит дорого, он может иметь в виду, что у меня сейчас нет денег для того, чтобы тебе эту сумму заплатить может это иметь в виду. То есть мне нужно время для того, чтобы у меня появились деньги, я тогда смогу это купить. И это тоже может быть завернуто в возражение дорого. То есть для меня это сейчас дорого. Да? То есть я сейчас не готова заплатить эту сумму денег. Вот. И с этим возражением мы тоже работаем по-другому. Нельзя работать в первом и втором варианте одинаково. Понимаете? Да? Потому что ситуации разные. И третья ситуация, когда человек говорит дорого, он может элементарно вам транслировать мысль о том, что он никогда такие продукты за такие деньги не покупал. То есть, например, я никогда не покупал себе такие дорогие духи. И в этом случае этому человеку, как правило, просто нужно время. Для того, чтобы он принял эту цену, он принял, он разрешил себе пользоваться продуктом более высокого качества, понятное дело, за большие деньги. Ему нужно с этой мыслью свыкнуться, ему нужно это принять. И вот то, что Валентина говорит, они походят-походят, но все равно возвращаются. Это как раз вот та самая история. То есть изначально у человека может возникнуть такая мысль в голове нет для меня это дорого и опять из разряда я для себя так так дорого никогда не покупала я к этому не привыкла для меня это что-то новое и мне нужно к этой мысли прийти мне нужно с ней ужиться мне нужно ее принять и они уходят смотрят что-то там сравнивают но понимают что они все-таки хотят Хотят вывести себя на более высокий уровень, хотя бы даже вот в чем-то небольшом, элементарно в парфюме или в косметике, в уходе и позволить себе более качественные, более высокого уровня продукты. И мы в этом можем им помогать. Помогать в том, чтобы человеку помочь ему сделать шаг на ступеньку выше позволит себе пользоваться чем-то более качественным, чем-то более интересным. Это все равно, что когда человек пересаживается, с, ну, грубо говоря, с нашей отечественной машины на иномарку, да? то есть он, он повышает свой уровень жизни. И когда человек из возражения дорого, он все равно совершает покупку, он повышает свой уровень жизни, даже вот в этом в чем-то небольшом. Если говорить про женщин, то тут еще подмешивается история такая, что а, женщины с таким с жертвенным настроем, они тратят а, на семью, они тратят на детей, еще на что-то, еще что-то. Но на себя они жалеют, на себя жалко. И, а, и, и как бы вот опять-таки одна из наших миссий это помочь женщине полюбить себя и а, вложить в себя и наконец-то порадовать себя порадовать себя теми самыми эмоциями, про которые Татьяна и говорит. Вот, у нас осталось меньше минуты, в любую секунду эфир может прерваться. Если что, переподключимся. Хорошо, я скину новую ссылку, и мы с вами переподключимся. Вот, поэтому, если мы говорим про возражение дорого, то оно имеет вот очень много таких вот граней с которыми можно работать, и с которыми можно и нужно работать совершенно по-разному. Да, такое интересное состояние, когда ты ждешь, когда закончится, <с> не, не хочешь начинать какую-то новую мысль. <с> Мы не заканчиваем.